Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом. Основан 7 декабря 2019 года основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд является вер, вернее, наш фонд это рабочие места. И социальная значимость фонда нашего в том, что мы, мы даем рабочие места, даем людям возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Для того, чтобы стать нашим партнером, нашего фонда, вам нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что нужно подтвердить регистрацию через вашу почту. После того, как вы подтвердите, в следующий шаг вы должны загрузить аватар. Загружаете аватар. Выбираете файл и как только код приходит сюда на это место, вы нажимаете кнопочку загрузить и заполнить профиль, прописываете свой скайп, прописываете страничку вконтакте и свой телефон. Здесь нужно прописать свои кошельки. Если вывод денежных средств на Perfect Money и Pair кошелек. Если у вас какого-то кошелька нет, а то здесь написали три нуля. И нажимаете всегда кнопочку «Сохранить». После того, как вы сохранили свои э, данные, вы э, звоните своему спонсору. У вас в кабинете отображается э, все э, связь со спонсором. Это Skype э, это спонсора, это можно написать на почту спонсору, это ВКонтакте можно спонсора найти и позвонить ему на телефон. Связь должна быть, потому что у нас на некоторых площадках есть реинвест именно по броне спонсора. Итак, у нас какие есть площадки? У нас имеется площадка «Денежный рай». Эта площадка недавно стартовала. Она у нас, ну, деньги на каждый день. Есть две площадки автопрограммы. Автопрограмма «Мини» и «Автоэнерго». Это шикарные две площадки. Две площадки у нас с инвестированием есть. И плюс 6 MLM площадок. Мы работая на одной площадке Golden Ring, получаем пассивный доход по Clever Mini в 3, на 3 уровня в глубину. И Clever плюс еще к ним реферальное вознаграждение. Переходим на площадку Golden Ring. Мы получаем пассивный доход на площадке World Money и на площадке PDA. Эти площадки не надо активировать, те, которые еще не активированы, они активируются у вас сами через площадку Golden Ring. Итак, как вы видите, что у нас действительно инвестиционно MLM проект, а в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. И ваши партнеры будут отображаться на 5 уровней в глубину. Вы также можно будет видеть там, у кого какая площадка у какого партнера активирована. Кнопочки все у нас кликабельные. И на каждой площадке, ребята, у нас есть кнопочка ⁇ Маркетинг ⁇ Вы нажимаете на маркетинг и можно посмотреть и в слайдах, и в роликах. И начнем мы презентацию именно с площадки Golden Ring Mini. Что дает нам Golden Ring Mini? Эта площадка дает нам переход на площадку Golden Ring, где мы зарабатываем большие деньги. Итак, на эту площадку можно войти с удвоителя, с 2000, но можно сразу стать первый блок за 4000. Что дает нам удвоитель? Удвоитель нам дает два партнера, это... Переход а, в первый блок за тысячи можно сократить два раза количество приглашенных партнеров и сразу же активироваться за тысячи а, именно первый блок. Итак, вы активировались, приглашаете первого партнера, а под первого выставляете бронь второму. А прежде чем встать этот, этому партнеру, вы звоните своему спонсору. У нас э, заложено маркетингом. Именно э, с каждого вот второго места у нас идет реинвест именно в этот стол. Не так, как в других э, проектах э, реинвест летят слева направо на свободное место. Но учтите, ребята, Некоторые партнеры а, начинают обвинять спонсор, что спонсор ставит в себе реинвесты. Ребята, а как если это партнеры, он ставит под вас, под, а, вам помогает и ставит вам своего партнера а, со своего кабинета? А как он вторую бронь выставит, чтобы вам поставить реинвест? Вот скажите мне, как можно в управляемом? Нам, вы сами видите, у нас управляемая матрица. Как можно две брони поставить с одного кабинета? Невозможно. Поэтому не ленитесь, а приглашайте, чтобы ваш спонсор мог выставить вам реинвест именно в, вашу, в ваш стол. А вот под второго можно бронь поставить третьему, а это может быть партнер первого, это может быть партнер второго, а, а вот первого будет реинвестное место. И это вы должны со своего кабинета выставить ему реинвест, потому что э, это его стол и, э, в его плечо, и реинвест должен у него стоять здесь. А вот э, выставили ему реинвест – и сразу получили 3700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Мини, где вы будете получать а, на три уровня в глубину а, и плюс реферальное вознаграждение. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок за 8000. Он у нас не покупается. Здесь деньги накапливаются на площадку Золотое кольцо. Голден. А, Ring. Итак, а под четвертого можно поставить 6. А у четвертого будет это реинвестное место. Потому что вам дают эти 2, 4 и 5, не дают вам двойную выгоду. Они закрывают вам ваши реинвестное э, плечи. Закрывают вашему реинвестному месту. И получаете опять уже не 3 700, а 3,800. Итак, 6 командных партнеров у вас. А у вас сколько? половиной тысячи на балансе. Итак, идем. Сюда идут за вами ваши партнеры, партнеры ваших, реинвесты ваших партнеров, реинвесты ваши. И вот, когда у вас закрывается этот стол, здесь 1000 рублей – когда реинвест первому выставляете 1000 рублей, и за 3000 активируется площадка Клевер, где вы будете тоже получать реферальные вознаграждения и плюс на 3 уровня в глубину. А вот 4000 с реинвеста первого приплюсовывается к четвертому партнеру и к пятому, и, 20 000, и за тысяч у вас активируется площадка Golden Ring, и Здесь можно поставить бронь 6.4. будет реинвестное место, и вы заработаете э, 2000. У вас 1000 по маркетингу, и плюс а, а, 1000 у вас а, 500 рублей за уровень идет, и 500 рублей реферальное вознаграждение. Итак, 7500 и 3100 с половиной тысяч. Всего лишь вы прошли 6 партнерами. А, считай, итак, перешли вы. На площадку Golden Ring. На эту площадку можно ее купить отдельно за 20 тысяч. Можно вдвоем сложиться по 10 тысяч и работать по одной реферальной ссылке. А Здесь вариантов множество. Итак, вы перешли с Golden Ring Mini на большую площадку Golden Ring. Как вы видите, здесь только два рабочих стола, а это полностью стол зарплатный. Здесь идут выплаты. Но вы тоже, идя к столу выплаты, вы тоже будете получать здесь выплаты. Не просто так, а выплаты здесь будет, можно и получать и 600, 60 тысяч, и 40 тысяч с одного стола. И вот это как делается? Это первый партнер приходит за вами, он может активировать за 20 тысяч, он может идти с Golden Ring к мини и приходит сюда, к вам становится. А вот когда второй, вы реинвест по броне спонсора. А по второму выставили бронь. Третьему первого будет реинвестное место и 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам дают Двойную выгоду. Переход во второй блок за 40 тысяч. И плюс закрывает ваше реинвестное место. По четвертого поставили шестого. Четвертого реинвестное место. И получили опять 20 тысяч. Здесь можно дальше делать вареную колбасу. Но я не разрешаю своим партнерам. Потому что хватит 40 тысяч. Получили с одного стола. Дальше двигаемся. Итак, первый партнер приходит. Закрыл свой на первый стол и становится к вам сюда на второй. А второго, прежде чем поставить по броне спонсора, чтобы реинвест ваш стал сюда в плечо, а по второму поставьте бронь третьему. Это может быть партнер и первого, и второго. Это и может и ваш быть партнер. А у первого будет реинвестное место, и вы выставляете реинвест первому партнеру, и 20 тысяч опять на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И за 100 тысяч у вас активируется а, а, стол выклад А под четвертого можно поставить шестого. Четвертого будет на, И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А здесь уже, ребята, здесь вообще уже а, м, шикарно. Здесь первый партнер приходит, второй вроде спонсора реинвеста. А под второго выставили третьего. Первого будет реинвестное место, и вы выставляете ему бронь, потому что это его плечо. А вот выставили бронь и получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится 10 клонов на World Money, а по 1000 один за 5000 на площадку World Money на четвертый стол и 50 клонов летят на площадку PD. А Четвертый партнер стал вам 100 тысяч на баланс для вывода, а пятый стал 100 тысяч на баланс для вывода, а шестому поставили партнеру под четвертому, а у четвертого будет реинвестное место, и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. Здесь бесконечно. Сколько вы будете работать, столько вы будете получать. Деньги любят тех, кто работает. Следующая площадка у нас – это автопрограмма «Автоэнергомини». Что хочу нам сказать по этой... Площадки. Эта площадка у нас уникальна. Уникальная тем, что у нас здесь нет привязки к первому столу. А здесь можно заходить на любой стол, выбирать любую стратегию и зарабатывать, работать по, такой, по той стратегии. Вы можете просто активировать пятый стол за 12 тысяч и приглашать сюда. Пришел первый партнер, получили 12 тысяч. Пришел второй партнер, получили 12 тысяч. Пришел третий партнер, получили 12 тысяч, а купили а этот стол. И опять приглашаете. Поэтому а, вариантов а, здесь много. А можно заходить сразу же а, 4 и 5. А, тоже очень хороший вариант. А, пригласили. А, это 18 тысяч. 6 и 8. 18 тысяч. Пригласили первого партнера. Сразу же возвращается вам 3000 на баланс для вывода. 1000 а получает а, ваш спонсор. А за 2000 у вас открывается третий стол и активирует, покупает, делает покупку пятого стола первый партнер. И вы уже получили 12 тысяч. 12 и 3000 это 15 тысяч у вас уже на балансе с одного партнера. Вот так. Второй партнер это идет в накопительный с этого стола, а здесь вы получаете 12 тысяч. А третий партнер, как только нажимает покупку этого третьего стола, у вас закрывается третий стол, и вы сами под себя становитесь, и опять приносите 12 тысяч на баланс для вывода. Ну а здесь вот вам нужно будет купить опять пятый стол, и третий партнер уже покупает у вас вашего клона. Он становится сюда. И вы опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Это тоже стратегия очень хорошая. Поэтому можно выбирать и заходить на любую площадку. Потому что нет, я имею в виду, на любой стол, привязки нет никого, ни к первому столу. Это облегчает намного маркетинг. Итак. Здесь можно заходить еще по той стратегии, которую очень многим нравится. Это первый стол, это второй стол и это третий стол. Это половиной тысячи. Итак, первый партнер становится, это идет реинвест. По броне спонсора у вас закрывается, реинвест выставляет спонсор, и вы одним партнером закрываете два места. Как только делает покупку первый партнер второго стола, вам сразу 750 рублей падает на баланс для вывода. 250 идет вашему спонсору. И как только делает покупку второго стола, о, да, и первый партнер покупает третий стол, это 2000 идет в накопительный. Как только делает покупку, партнер нажимает на кнопочку купить первый стол, у вас сразу же закрывается ваш стол и вы сами под себя становитесь сюда. Второй партнер делает покупку второго стола. Как только нажимает и ваш стол этот закрывается, вы сами под себя становитесь сюда, на это место. Итак, делает покупку второй партнер, у вас закрывается третий стол и открывается четвертый. Эти все Два партнера закрыли полностью все. Первый партнер закрыл все свои три стола. И приходит, становится к вам на это место. Приносит 3000 на баланс для вывода. 1000 идет вашему спонсору. За 2 вы выставите бронь сюда под своего клона. И у вас уже у клона будет закрыто одно место. Итак, второй партнер приходит. И 6000 идет накопительный. Третий партнер у вас идет 6 тысяч накопительный, и за 12 активируется а, стол, пятый полностью зарплатный. И закрывает первый стол, первый партнер закрывает э, четвертый стол, и приходит, становится к вам на это место, и приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. А второй партнер закрывает свой четвертый стол, приносит 12 тысяч. Третий партнер 12 тысяч. Итого, мы с малым количеством партнеров заработали 39 тысяч пятьдесят рублей. Я считаю, что это шикарные деньги для тех, кто ну, пришел в интернет, и именно за деньгами вы можете 9750 750 ставить на вывод, а за 30 тысяч активировать площадку Автоэнерго, где вы с этими же партнерами можете перейти на, туда, на эту площадку и заработать на этой площадке за один круг 2 миллиона четыреста тысяч и купить себе, ну, допустим, внедорожник да, за 2 миллиона 400, можно купить квартиру. Да мало ли на что нужны такие деньги. А я считаю, такие деньги, они всегда везде пригодятся. Вот такой вот наш денежный фонд. Ребята, те партнеры, которые еще не зарегистрировались, которые думают, ребята, регистрируйтесь. Я считаю, что такого маркетинга, как у нас в фонде, нигде не было, нет и не будет. Помощь всегда мы окажем, у нас есть и рабочие чаты, всегда с проплатой поможем активироваться, да, везде всегда есть поддержка спонсора. С вами была Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money.